Искренне вас рада видеть сегодня вечером. Вообще, тема эфира звучит как состояние жизни. И поговорить хотелось о текущих реалиях, о том, что как вообще проживать все то, что происходит. Знаете, я честно вам скажу, я несколько раз пыталась подготовиться к этому эфиру. А потом понимала, что, наверное, сейчас можно обозначить какие-то общие темы, а дальше как пойдет. Прямые эфиры будут дополнять друг друга, и у нас будут психологи, которых я пригласила, для того, чтобы рассмотреть разные темы. Вот И прежде всего, вот такая самая главная тема сегодня – это вообще осознавать, а что со мной происходит. Потому что каждый день очень сильно а, в мире так сильно все меняется, происходят какие-то новые обстоятельства, совершенно новые для нас, страшные для нас, те, которые очень трудно бывает уложить внутри просто своего сердца, внутри своей головы, и нам как-то на них, мы как-то на них реагируем. И на следующей неделе мы будем говорить с психологом Галиной Яковлевой о том, какие основные типы психологических реакций сейчас могут быть вообще на происходящее. Мы просто все очень разные с вами. И у нас разная психика, у нас разная вообще база с которой мы входим в каждый новый день, вот. И этот эфир, об этом мы поговорим с Галей, то есть какие бывают эти типы, как узнать вообще, где я нахожусь сейчас, в каком состоянии, в каком состоянии, как распознать находятся мои родственники. Почему мы можем говорить иногда на совсем разных языках и вместо того, чтобы сейчас объединяться, помогать друг другу, и сближаться, мы может быть очень сильно ругаемся, да? А это может быть потому, что мы просто по-разному реагируем на одни и те же. Вещи. Об этом поговорим с Галей. А сегодня а, мне хотелось поговорить именно о том, как прямо сейчас вот а, не, а, как прямо сейчас реагировать на то, а, что все мы такие разные, что вокруг нас сейчас на самом деле мы находимся в таком не только в поле информационной войны, но еще и мы находимся в поле в поле, где есть очень разные психологические реакции людей, на одно и то же событие. И вот это бывает очень сейчас тяжело, это бывает сейчас очень трудно, просто потому что у нас внутри может не укладываться как вообще. Вот я реагирую вот таким образом, а другой человек ну и, и я, например, в шоке, я, например, не знаю, замираю, я э, сочувствую, а другой человек, например, я вижу, что сеет э, там, например, э, агрессию или наоборот делает вид, что ничего не замечает и это очень может сильно нас сейчас отдалять друг от друга. Так вот, хотелось поговорить именно об этом, о том, что на самом деле практически любое состояние сейчас, какое бы оно у вас ни было, это относительная норма. Вот сейчас просто в кавычках говорю «относительная», потому что опять же хочу повториться о том, что мы все входим в то, что происходит сейчас из очень-очень разных точек. А, важно сейчас просто не, не дать себе уйти очень глубоко в тень, очень глубоко в темные состояния, потому что тем самым мы можем довести себя до болезненного физического какого-то, эмоционального состояния. То есть мы можем просто уйти из жизни, условно говоря, да, даже если по факту сейчас нам ничего не угрожает. Хотя мы могли бы в тот же самый момент, например, да, быть светом для кого-то, да, то есть помогать кому-то, поддерживать и так далее. То есть вот этот эфир как раз про то, как сохранять, поддерживать состояние света, как сохранять состояние человечности и вообще что это такое человечность, как постараться не сеять вокруг себя еще больше паники, еще больше тьмы, если нас туда сейчас засасывает. Во-первых, хотела сначала сказать об эмоциональных качелях. То есть сейчас многие пишут о том, что после практики Чувствуют себя лучше действительно, а потом обратно как будто засасывают в такое тяжелое эмоциональное состояние, как будто отбрасывают назад. И я хочу э, сказать сейчас, что это тоже понятно и нормально. Давайте сейчас признаемся себе в том, что э, у многих из нас женщин, я не знаю, как у вас, но у меня эмоциональные качели – это в принципе… Ну, они присутствовали всегда в моей жизни, в той или иной степени. Однако то, что происходит прямо сейчас в мире, да, оно просто настолько сильно нас всех вскрывает, и оно настолько сильно показывает нам же самим наши слабые стороны, что, конечно же, вот эти эмоциональные качели, они могут в разы усиливаться, да, и показывать нам вот такие наши сильные состояния раскачивания, о которых мы, может быть, даже и не знали. Однако вот самое важное сейчас, как я чувствую и как я вот из общего поля, то есть я сейчас слушаю тех людей, профессионалов, которые мне откликаются, я сейчас пропускаю через свое сердце, на самом деле очень много чего. И а, информация, которая вот помогает выстроить себя изнутри, она одна и та же. То есть очень важно сейчас признать свое состояние, признать существование этих самых эмоциональных качелей и просто понимать, что по-человечески абсолютно нормально, а, что нас качает» абсолютно нормально что мы реагируем это и есть показатель того что на самом деле мы живы потому что а, человеческая реакция сейчас может быть какая угодно а... Однако самая тяжелая реакция, если мы вдруг вообще перестанем испытывать какие-то эмоции. Поэтому вот эту ситуацию с эмоциональными качелями я бы даже, вот знаете, как идет, я бы даже рекомендовала нам с вами считывать как показатель того, что мы живы. А, то есть не ругать себя по привычке за то, что это происходит, не гнобить, как это могло быть раньше, например. Да? А вот сейчас поддержать себя и сказать себе «Да, я живая». Да, я реагирую, да, у меня ощущение, что я могу в какой-то момент расправить свои крылья, а потом мне как будто опять их подрезают, да, из-за, например, тех новостей, которые я слышу. Да, это со мной э, происходит, но это показатель того, что я живая, это показатель того, что я чувствую, это показатель того, что я реагирую. А, поэтому... А, Эмоциональные качели сейчас это нормально, но очень важно сейчас вот в таком ускоренном порядке, если раньше, знаете, было такое ощущение у меня, да и у многих, что мы можем давать себе годы на развитие, на то, чтобы попробовать войти в какой-то режим, чтобы выбрать какую-то практику, да, казалось, что у нас есть на это вся жизнь. А сейчас происходящее показывает, что если мы здесь и сейчас как-то не соберемся и не начнем трансформировать себя, помогать себе в моменте, все может закончиться очень быстро. Ну, какими-то состояниями, опять же, связанными с нашим здоровьем. Вот. Поэтому в момент эмоциональных качелей, вот сейчас, как человек, который, через которого родилась мягкая сила, я могу сказать, что Опять же, нам важно использовать все, что нам откликается. Особенно работа с телом. Это просто вот э, то, что необходимо делать. Работа с телом, с дыханием. Если у нас есть возможности медитировать, использовать визуализации, очень тоже важно это делать. И не просто потому, что это полезно, а потому что нашему мозгу э, нужно давать возможность хоть как-то отвлекаться от тревоги, хоть как-то... Э, возвращаться в настоящий момент, потому что на самом деле это и есть самое целебное, что мы можем себе дать. Хотя бы чуть-чуть расправлять свои крылья, да, когда мы вдруг начинаем чувствовать, что опа, я из состояния печали и скорби могу в какой-то момент выйти даже, не знаю, в улыбку, в то, чтобы поделиться какой-то доброй эмоцией с близким человеком. Это уже очень-очень и очень важно. Поэтому, пожалуйста раскачиваясь на этих качелях, давайте будем помнить о том, что нам важно использовать инструменты для того, чтобы возвращать себя вот в какую-то точку сборки. Это очень важно. Сонастраиваться. Состояние. Вот эти все слова с, с, с вот этой первой частью «со», да, как приставка «со», они на самом деле важны для нас сейчас. То есть я создаю свое настроение, я настраиваюсь на определенные вибрации, я настраиваюсь на определенную частоту сейчас. Для чего? Для чего нам нужно это состояние? Несмотря на все ужасы, которые происходят, несмотря на все страхи, которые внутри нас сейчас активизируются, несмотря на всю непонятность, у нас есть только одно – у нас есть сейчас только то состояние, с которым мы можем работать. Потому что если оно, если оно есть внутри состояния ресурса, какого-никакого сейчас, спокойствие хотя бы вот в моменте, присутствие в моменте, значит, отсюда мы можем дальше помогать другим. У меня вот тема помощи, она как-то непрерывно вообще идет красной линией, будет идти через весь этот эфир, потому что на самом деле нам всем очень важно продолжать чувствовать себя важными и ценными для себя прежде всего. Да, то есть не обесценивать то, что, например, если кто-то из нас сейчас там, находится в безопасности, да, а, но переживает, и при этом ему может быть стыдно за это, или переживает, что не может помочь так, как он бы хотел это сделать, не может ни на что повлиять, нам важно продолжать а, наполнять ценностью то, что мы можем жить здесь и сейчас. Наполнять ценностью то, что мы можем подарить кому-то, Кусочек тепла, да, кусочек своего внутреннего хорошего, доброго состояния, улыбку, да, то есть это на самом деле сейчас актуально вообще как никогда. И сегодня, кстати, еще вот такой момент я за это время почувствовала, когда наши истинные таланты, вот то, что, может быть, мы всегда задвигали в какой-то дальний ящик – вот то истинное, то ценное, что в нас внутри есть, оно сейчас как будто начинает новыми красками играть. То есть как я лично могу поддерживать людей? И когда я начинаю отвечать себе на этот вопрос, я понимаю, что для того, чтобы я могла поддерживать людей, например, вот я, Настя, мне нужно самой быть в определенном состоянии, мне нужно как-то подсобраться да, в хорошем смысле и мне это самой помогает. То есть, когда я думаю о том, как я могу поддержать других, я на самом деле поддерживаю себя. Поэтому если вам очень, например, тяжело и вас сильно штормит, просто попробуйте себе ответить на этот вопрос. Кому вы можете сейчас помочь? И это... Не обязательно глобально думать. То есть, когда мы начинаем думать глобально, мы можем, опять же, страдать от своей какого-то ощущения своей какой-то ничтожности, как будто мы ничего не можем исправить. А на самом деле, если мы оглянемся вокруг, то мы можем увидеть, что есть рядом люди, которым еще тревожнее сейчас или еще хуже по каким-то причинам. Поэтому вот, качаясь на эмоциональных качелях, важно помнить про... Инструменты, которые возвращают нас а, в состояние, в точку сборки, помогать себе этим, поддерживать себя через эти инструменты. И еще смотреть вокруг, видеть тех, кому сейчас мы можем быть действительно важны, можем быть, а, можем быть а, полезны. Вот, потому что это будет очень сильно помогать нам, даже если нам кажется, что эта помощь она какая-то совсем небольшая. Вот Ам... быть живым это значит проживать весь спектр чувств. Вот еще раз хотела об этом напомнить. Поэтому любое состояние сейчас, которое вы проживаете, связанное с эмоциями, оно просто подтверждение того, что вы живая, вы чувствуете. И это повод на самом деле это повод для радости. Как бы ни было тяжело. Как еще сейчас поддержать состояние жизни? На самом деле, да, мы сказали, это практики, которые нам помогают, работа с телом, общение с теми людьми, которые нас поддерживают, это помощь кому-то. А еще это продолжать выполнять свои текущие дела. Вот вы знаете, на самом деле наиболее сильные сейчас примеры вокруг меня того тех женщин, которые сейчас в наиболее такой, как вам сказать, заряженной форме – это матери. Uh, у меня нет, uh, нет детей, пока нет детей. Ну, давайте, давайте я скажу, у меня нет детей вот на данный момент uh, и моей жизни. И я, когда вижу сегодня uh, матерей, которые вот в текущих обстоятельствах да им... Uh, им важно продолжать поддерживать дух своих детей. Им важно заботиться о детях. Я просто понимаю, что это для них... А тоже становится очень большой поддержкой. Вот. Поэтому у кого нет детей, например, да, как у меня в данный момент, и нет текущих дел с этим связанным, пожалуйста, находите, находите эти самые текущие дела, то есть о ком вы можете сейчас позаботиться. В любом случае есть всегда родители, есть какие-то родственники, есть текущие дела, связанные с этим, есть работа, в конце концов, ваша деятельность. Да? У меня вообще так интересно случилось, что... А, случился такой переход, что, в общем, события 24 февраля заставили, заставили, застали меня в периоде, когда у меня формально ну, не, не было никакой работы. То есть было созревание проекта «Мягкая сила», но не было никакой работы. И я понимаю сейчас, что я даже не знаю, в каком бы я была состоянии, если бы я бросила в тот момент проект. Вот. Потому что, опять же, когда мы возвращаемся к какому-то делу, которое для нас действительно важно, которое для нас действительно ценно. Это очень и очень помогает собрать себя. Вот. Что еще хотелось сказать? Очень хочется просто сказать, сказать нам всем любимым, замечательным, таким живым, таким чувствующим женщинам, Которые мы не можем не чувствовать всего происходящего. Мы не можем закрываться от этого. Очень просто хочется пожелать, чтобы каждый из нас находила каждый день инструменты для поддержки себя. Потому что от каждой из нас зависит очень многое. Я искренне в это верю. Я правда так чувствую что состояние каждой женщины сейчас, где бы она ни находилась, очень сильно влияет вообще на вибрации всего мира. Поэтому заботиться о себе очень важно. Это действительно первостепенно, так же, как вот в самолетах. Да? Надень сначала маску на себя, а потом на ребенка. По поводу новостей. Я делилась... По-моему, вчера или позавчера постом о том, писала о том, что мне очень больно. И вы знаете, где-то сутки прошли перед тем, как я поделилась этим постом. И у меня в голове было такое, ну надо ли это делать? То есть станет ли кому-то легче от этого, станет ли кому-то лучше от этого, если я вот поделюсь вот этим вот своим внутренним состоянием сейчас. И вы знаете, я поняла, что я не могу не поделиться. Не могу не поделиться, потому что м -м -м, мое сообщение не несло деструктива никакого. Оно было очень искреннее, и оно было про чувства оно было про то, что я переживаю на самом деле. Поэтому, и оно было связано, конечно, с моей реакцией на текущие события, потому что, конечно, оно было связано с новостями, которые пришли в эти выходные, прошлые выходные. И еще один вот момент как раз про нас, про женщин, то, что нам сейчас будет помогать, это именно момент, что нам очень важно делиться, искренне делиться тем, что с нами происходит. Без попытки э, поднять какую-то волну тревоги, без попытки кого-то настроить, э, одних людей настроить против других, без попытки э, засосать с собой в это болото, но именно с позиции рассказать о том, что я чувствую сейчас на самом деле. Потому что это э, часто и есть та самая поддержка, которой не хватает. Потому что мы не каждая из нас привыкла выражать себя свободно э, в пространство. И получается, что когда мы и так можем быть закрытыми, а тут мы еще закрываемся в такой тяжелый момент, и это очень может усугублять э, вообще э, чувствование нашего сердца, наше внутреннее состояние. И вы знаете, как только я поделилась вот тем, как есть, без привязки к политике, без привязки к каким-то конкретным э, моментам, что я считаю, что где-то кто-то прав, кто-то не прав, да, а переведя все это состояние на человеческий, на уровень человеческий, на котором невозможно не реагировать, мне сразу же стало легче, и у меня было ощущение, что ко мне вернулась энергия, что я сделала что-то действительно важное сейчас, что это честность, которая должна свободно проходить через меня, как через человека, и идти дальше в мир, потому что это тоже, это тоже определенного рода поддержка для тех, кто, может быть, по каким-то причинам не может выразить свои чувства, считает, что это может быть стыдно или, это не сто... или этого не стоит делать. Поэтому момент, чтобы мы сейчас были очень ответственны за наше состояние и за то, что мы несем через это состояние в мир, она высока. И есть позиция человечности, где мы не делим людей а, на национальности, где мы не делим, не говорим, что одни люди хуже других просто по каким-то причинам, потому что они принадлежат к чему-то, кому-то. Когда мы чувствуем через сердце, оно всегда очень чутко реагирует на истину. Сердце всегда знает, где истина, оно не может не чувствовать боли, оно не может желать страдания другим людям. Поэтому вот сейчас в позиции, когда она сможет шатать, очень важно сохранять человечность. И я хочу сказать, что такое человечность для меня, потому что а, это слово вообще приобрело какой-то новый смысл для меня прямо сейчас, а, в, за последнее время. Для меня человечность – это продолжать видеть а, человека за системой, за теми а, партиями, религиями, а, за теми измами, то есть, да, какими-то политическими привязками. А, вот все изм, да, патриотизм, сексизм, не знаю, там меньшизм, большевизм. Вот человечность для меня это продолжать видеть человека, то есть его суть, его, его ценную душу за всеми вот этими ярлыками. И вот в этой позиции тогда мы действительно искренне не можем желать зла другому человеку. Мы искренне в этой позиции не можем продолжать желать, не знаю, там, сохранения нашего комфорта или каких-то побед любой ценой. Когда в нас жива человечность, мы просто не можем идти по головам другим людям, потому что для нас прежде всего важна ценность человеческой жизни, и мы ее чувствуем и по отношению к себе, и к своим чувствам, и по отношению к другому человеку. Человечность – это когда мы продолжаем верить в лучшее в людях, когда мы готовы помогать всем, когда мы готовы служить всем в данный момент, когда мы перед тем, как говорить какие-то слова, особенно в соцсетях, мы действительно задаем себе вопрос, а будет ли это объединять людей? Делаю я это из позиции, из желания сейчас доказать свою правоту или потому что я чувствую сердцем истину, потому что я хочу поддержать людей вне зависимости от того, кто они да, конкретно. То есть я не буду делить этих людей. Если я желаю добра, то я желаю добра на самом деле одинаково всем. Это принцип метты, той самой медитации буддийской, о которой, которую мы практиковали с вами на прошлой неделе. Они есть в записях. Если необходимо, пожалуйста, возвращайтесь к ней в любой момент. То есть чистое сердце... Оно желает добра абсолютно всем людям, всем живым существам. Поэтому вот это сохранение человечности, мне кажется, сейчас вообще это одна из главнейших задач. Потому что смысл перехода, о котором сейчас говорят различные люди, силы в разных точках планеты и так далее, это перейти из уровня, из уровня ума где мы все категоризируем, где мы всех называем а, какой-то категорией, вешаем ярлык, а, говорим, вот это только плохо, а вот это только хорошо, да? у нас нет полутонов. Так вот, из области ума сейчас человечество действительно совершает вот такие, через такие чудовищные совершенно вещи выход на уровень сердца, где у нас будет в очередной раз выбор мы продолжим вот этот вот поход по головам, доказательство своей правоты, доказательство силы, или мы все-таки сделаем шаг в сторону объединения, объединения вообще людей по всему миру. Я сейчас... Я сейчас сама понимаю, что я могу говорить, знаете, как, наверное, Джон Леннон в своей песне, когда он пел «Только представьте себе, да, что мир может быть без границ». Я понимаю, что это может звучать сейчас, наверное, где-то похоже вот по уровню, по уровню... Ну, это может казаться неправдой сейчас. Но на самом деле, на тонком плане, на уровне духа, я искренне верю в то, что для определенного количества людей на этой планете это возможно почему я говорю для определенного количества людей потому что я э, понимаю что всегда в мире будет э, необходим баланс то есть всегда будет баланс вот грубо говоря свет невозможен без без тьмы поэтому говоря про этот баланс он будет всегда но Прямо сейчас, действительно, для, я думаю, что для определенных людей, для тех, кто чувствует свое сердце, для тех, кто сейчас неравнодушен, я думаю, что этот определенный переход, он действительно возможен. Когда мы будем в одинаковой степени радоваться и сопереживать любому человеку насколько бы близким он нам ни был. Это, знаете, вот мне сейчас приходят еще такие слова, опять же, про детей. Наверное, это можно... Вот знаете, про то, что нет чужих детей. Про то, что... Часто мы ждем, например, многие ждут там своего ребенка и не дожидаются, да, и очень страдают от того, что некому подарить любовь. А на самом деле, если мы оглянемся с вами, мы увидим, как много детей, как много людей в этом мире, которым прямо сейчас так нужна наша любовь. И вы знаете, и вот именно это осознание, которое со мной произошло не так давно, оно на самом деле лишило меня какой-то печали внутри по поводу этого ожидания. Потому что на самом деле для любви есть вот те, кто жаждет нашей любви прямо сейчас, и кто готов ее принять, они прямо сейчас уже есть в этом мире. То есть нам не обязательно дожидаться какого-то специального момента для того, чтобы начинать любить вот таким очень откровенным сейчас с вами поделилась. И мне стало как-то очень хорошо, сердечно. Если что, пишите в чат. Я вижу все, что приходит в чат. Сейчас я посмотрю, что я еще хотела сказать. Я хотела еще, знаете, про, про йогу сейчас сказать, потому что на самом деле я в очередной раз сейчас понимаю, какой это мощный и крутой инструмент. Именно потому что не потому, что регулярная практика, надо дышать и так далее. Вот это все вот, вот это все, все знают давно. А потому, что принцип йоги – это объединение. И а, само слово йога, да, то есть корень юдж, слово йога происходит от корня юдж. Это вообще означает объединять. И вот а, на уровне работы, например, через тело, Йога как нас объединяет с собой? Через вот эти вот наши ощущения себя. Да? Мы постепенно все больше соединяемся с ощущениями тела. Наше тело и наш дух, они действительно очень сильно трансформируются через инструмент йоги, через всевозможные практики. А дальше мы же действительно несем это в мир, потому что используя тот же принцип объединения, мы можем делать все, мы можем беседовать с другими людьми так, чтобы эта беседа нас объединяла, не разъединяла. Мы можем писать такие тексты, мы можем, думая о нашей деятельности, именно это объединение ставить во главу вообще всего, как бы понимая, зачем мы это все делаем. То есть на самом деле я действительно увидела, что, знаете, выражаясь буквально, йога сейчас способна а, спасать этот мир, объединять нас с собой и объединять нас друг с другом. Не только через практику на коврике. Знаете, я честно вам скажу, что как-то все, может быть, так сумбурно сегодня происходит, несколько и очень эмоционально для меня. Вот. Но, наверное, так должно быть. Я принимаю как есть, вот. Я хочу сказать, что я очень благодарна всем, кто присутствует в этом пространстве, потому что, еще раз повторюсь, продолжая делать это дело, я поняла, что оно мне очень помогло переживать вообще все вот эти времена, все, что сейчас происходит, все, что еще будет происходить. Вот. И это действительно объединение на таком тонком плане, вот, Я хочу порекомендовать сейчас, если вдруг кто-то еще не слышал прямые эфиры Татьяны Мужицкой, психолога, которую я не раз уже рекомендовала на телеграм-канале, потому что вот сейчас, например, это тот человек, которого я достаточно часто слушаю, именно потому что она очень тоже про жизнь, и она очень помогает в моменте почувствовать это тепло, почувствовать радость. Почувствовать свет. И она очень хорошо объясняет, почему это сейчас нужно, как никогда. Для того, чтобы мы продолжали с вами чувствовать. И для того, чтобы мы могли балансировать это количество внутренней боли и переживаний. Для того, чтобы мы не уходили с вами в темноту. Для того, чтобы мы продолжали видеть в этой темноте свет верить, потому что сейчас вот э, все-таки очень важно сохранять чувство веры, я так чувствую, и хочу поделиться вот в конце, мне кажется, нет смысла как-то долго э, сейчас э, продолжать э, говорить, мне кажется, все важно, я уже что чувствовала, я сказала, а на днях мне попалось э, высказывание я попозже обязательно напишу его точно на телеграм-канале, высказывание человека, который прожил, пережил концлагерь. Он говорил о том, что первыми сдались те, кто верил, что все закончится очень быстро. Вторыми пропали те, кто не верил, что это вообще когда-то закончится, да? думал, что это все бесконечно. И а, выжили, продолжили жить те, кто смог сконцентрироваться на конкретном текущем моменте, на задачах текущего момента, а не придумывая себе и не программируя себе вот эти вот картинки того, что еще может произойти. То есть, опять же, вот он принцип йоги – максимально возвращаться в настоящий момент. Потому что только из него мы можем чувствовать себя, мы можем помогать себе, мы можем помогать другим. И помогать себе и помогать другим сейчас это идет в такой, знаете, просто неразрывной связке. Потому что от нашего состояния зависит очень много людей вокруг нас. И даже если сейчас вы Чувствуете, например, сейчас себя одиноко. Или у вас нет семьи, так сложилось, такое бывает. Бывают и такие периоды в жизни, например. Даже в этот момент просто а, помните о том, что всегда есть люди, которые вокруг вас будут считывать ваше тонкое состояние. Просто посмотрите вокруг себя. Увидьте, куда дальше а, направить ваш внутренний свет тогда будет легче понимать, зачем вообще все это делать, зачем его сохранять. Я вас искренне благодарю. В следующий понедельник, либо во вторник, мы сейчас еще решаем с Галей в какой конкретно день, будет прямой эфир, где мы с ней поговорим, именно как с психологом, и обсудим, основные типы реакций психики, которые сейчас могут происходить. Поговорим о них, да, об их фазах, для того, чтобы мы могли понимать, где мы находимся. Вот. Это действительно очень сильно помогает. Знаю по себе, потому что с Галей мы уже встречались лично и не на сессию, а по-дружески. А вы знаете, когда встречаются люди, которые живут тем, что они делают, то они просто продолжают обсуждать это, продолжают поддерживать и так далее. Так вот, в Галле очень много жизни, вот, очень много замечательных знаний. И я с большой радостью проведу здесь эту беседу на следующей неделе, вот, чтобы больше этой жизни, больше этой пользы пропустить через себя в настоящем моменте. Вот. Благодарю вас искренне. Желаю вам доброго вечера и, пожалуйста, пишите, обращайтесь, если есть какие-то вопросы. Я э, буду очень рада поддержать тем, чем я смогу. Обнимаю вас. Доброго вечера.